22 августа. Фестиваль военно-исторической реконструкции. Ой, на северном фасе Курской дуги. Такого вы еще не видели. 150 участников, 18 единиц боевой техники, настоящее сражение. По окончании фестиваля большой концерт и фотографирование с участниками. Приезжайте на весь день. К месту фестиваля организовано движение автобусов и туристические поездки.